Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это ивенты Lineage 2 Mobile. Все наверное ждали билет для смены класса, но к сожалению его не подвезли. Как у нас говорят, шо маймо, то майму. Начнем. Подарок Лей. До плановых технических работ 22 июня. В период проведения ивента в магазине Алмазов продается сундук на праздник 200 дней за 200 аден. Сундук на праздник 200 дней можно приобрести в магазине Алмазов во вкладке «Обменный пункт мазин Пандоры». Покупка доступна один раз на аккаунт персонажам 30 уровня и выше. При открытии можно получить 2 миллиона адены ожерелье Леи» на праздник 200 дней. Мешочек Леи со свитком. Ожерелье Леи на праздник 200 дней Римская 2 можно использовать в качестве материала для постоянной коллекции. Мешочек Леи со свитком. Свиток Терпилы. Очень важный свиток в пвп. 300 штук очень хорошо. Время праздновать до плановых технических работ 22 июня. В период ливинта каждый день дается ежедневный бонус. Ежедневный бонус можно получить с помощью предмета монета Изобилия. Монета Изобилия стоит 200 адены и будет находиться в магазине Алмазов обменный пункт магазин Пандоры в качестве ежедневного бонуса. Последовательность можно получить особую награду карты класса, свитки модификации, камень магии. Ежедневный бонус. Заряд души, руда духов, кристалл, улучшенный кристалл, стопроцентный шанс. Порошок пробуждения, получение рандомно. Можно получить или не получить. Делегация с поздравлениями. До плановых технических работ 22 июня. В период проведения ивента можно купить различные предметы за адены. У NPC фестиваль 200 дней лея. В каждом поселении. Свиток поручения энергии Лей. Секретный сундук. Сундук с провизией наследника. Предметы сундука. Эликсир наследника. Пир наследника. Святая вода наследника. Свиток поручения энергии Леи. При использовании. Позволяет получить поручение божества. Награду за которое дается опыт и энергия Энхасад, секретный сундук Адена, знак поручения, орден славы и фрагменты рецепта создания редкого оружия, доспеха украшения гигантов, одна штука рандомно. Бесплатный пропуск До плановых технических работ 22 июня, период проведения ивента, стоимость использования, телепортации во всех локациях и вход Подземелья стоимость 200 аден. Обычный взнос клана стоит 200 аден. Дополнительно дается 300 единиц энергии Хасад, что очень круто. Загадочный куб. До плановых технических работ 22 июня. В период проведения ивента в магазине алмазов продается загадочный куб. Загадочный куб можно приобрести в магазине алмазов во вкладке Обменный пункт. магазин пандоры. Персонаж 30 уровня и выше. Один раз на аккаунт. Загадочный куб можно использовать повторно через 12 часов после открытия. В кубе будут предметы. свитки модификации. Адены реликвия энергии и т.д. Особые письма в честь праздника. До плановых технических работ 22 июня. Период проведения ивента каждый день в 9, 12, 21 по почте отправляется специальный предмет в честь праздника. 19 июня выдается ограниченная улучшенная награда. Награды будут выдаваться только в течение трех часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Рассылка 15 июня по 18 июня, из 20 июня по 21 июня 6000 энергии НХАСАД, сундук призыва, сундук с витками модификации, зелье пробуждения низкого качества 2 штуки, кристаллы 200 штук, это за целый день, если вы будете забирать все письма. А вот 19 июня улучшенная награда 2 миллиона адены 6 тысяч энергии энхасад улучшенный кристалл 200 штук кристалл 2000 штук порошок пробуждение 200 штук это вы можете получить если будете забирать письма в течение дня начиная с 9 далее 12 и 21 час это награда за целый день если вы будете забирать все письма Также вы можете видеть графики ивентов, которые есть сейчас. С вами был Роже. Всем до новых встреч.